Наносим декоративное покрытие валиком густым слоем в один слой. Пока покрытие сырое, берем кельму и движениями восьмеркой наносим хаотичный рисунок. Там, где необходимо Смотрим по ситуации, добавляем материала также валиком и снова разравниваем кельмой по сырому. Вот такой простой эффект у нас получился, вы можете исполнить его сами дома.